Хей, Люциус. Да, Хина. Если бы у тебя было все, чтобы что-то изобрести. Что бы ты придумал? Hmm. Доброго времени суток. Я директор и основатель фирмы Liner Destiny PHLD. А Так как нам не безразличны квалитет и наши покупатели, которых мы, конечно же, желаем оставить довольными, мы принялись за расследование, в которое даже инвестировали наши деньги с YouTube, чтобы призвать в жизни лайнер Destiny. Неважно, кто вы. Мужчина. Женщина. Азиат. Не азиат. Он во многом облегчит вашу жизнь. К примеру, подчеркивает позу думающего. Подтверждение может быть, лучше выражено слайнер Destiny. Даже почесывание станут для вас незабываемыми жизненными моментами. С ним также можно писать. Но этого мы вам делать не советуем. Лучше засуньте его за ухо, чтобы воспроизвести циркуляцию воздуха. Позвоните сегодня по этому номеру и получите возможность получить второй номер. Лайнер Дестани подарок. Их вместе вы можете использовать как палочки для азиатской кухни. Лайнер Дестани изменил мою жизнь. Лайнер Дестани лучшая в мире. И нет, я не директор фирмы игрушек, а я вообще не знаю, что я здесь делаю это? Лайнер Дестони! Я офигеваю! Я знаю! Я от жары умираю! Просто я готовлю со стола его убираю! Зачем я видео снова засираю? Один момент, одна импровизация, счастливо!